Семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, шестнадцать, семнадцать, 17, пятнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, 40, 45, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, молодец.